Ну, короче же зовут да все дела ты кейсы не мой аккаунт ты кто илья да вуди Б. вуду да давай сразу биксара откроем приятный кейс но ну, это бонус символи был это видимо и... нормально но мне такое Пользуюсь плеткой Пока продадим Опа а Еще да. раз Это угу. Нормально Это продаем Плетку продаем? Да, да, да Плетку продаем Иглок продаем угу. На балансе 150 рублей Я думаю надо открыть Крида Он окупает порой Хороший кейс Нога 150 рублей Но некрасиво, это просто дофул скин Продаем марш Из хорошего тут Ну не явно не это Не хватает чуть-чуть Вайсити Билет ВАД. 48 рублей на валике Биксар, откроем, возможно купимся Ничего, не королевский легион стоит Как три зарплаты Сержант, кстати, он достаточно дорогой на стиме, по-моему, был Я был. помню, насчёт сержанта я смотрел, он косарик стоит Надо сотку выбить, чтобы хорошенько открыть Опа, вот и соточка Ладно, 00, 007? Брифинг. Океанские мотивы. Понятно, 60 рублей. Детектив Пикачу. Поехали. Я не понимаю, почему Глок Королевский Легион так много стоит сейчас. Обменник. 32 рубля. Угу. Значит, рунический. Содрагник роман, 50 рублей. 60 даже. Еще раз можно. Вот самый контейнер надо что очень подорожу опа хорошо она купила на свою работу выполнил так по кейсам на детектив пикачи не хватает опа хватает у нас 60 рублей кейс батл Перменный кейс. Ой, хреново. 40 рублей. Вери карт нам недоступен. Сломался. Звезды. Звезды должны окупать сейчас. Должен окупать, Должна купать буду. Не И... с натягом. Ладно. Сильвер Элита, возможно, окупит. Резерв. Фак. Мак 10, что делаем всем? Продаем, оставим. Продаем, продаем. Угу. 197 рублей. Кайла можно открыть. А что-то бы вытащить прощальный воск. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это хорошо. А еще раздаст? Нет, не дал. Зажопату. 77 рублей, Что за 77 есть? Так, за 77 можно открыть магию. Наколдуем? Наколдовали? Юсп и Лемку продадим? Или можем вывести? Юсп. Юсп продаем. За угу. 25. Стен Марш. Фулл балик. 57. Фак. 57 рублей Кейс батл Директива, фак Бадюка 45, нормально, еще раз надо Выживший, хреново 25 рублей, это на звезду хватит Дешевые кейсы вообще недоступны. Дешевые кейсы покинули чат. Слизи. 30 рублей нормально. Окупился. А это по минусу дает. Сильвер элиты медленно. Закрученный хорошо будет. Поджигатель хорошо будет. Новый лесничий окупает. Еще раз. Эпидемия или черный песок? А, надрыв. Опа. Нормально. Еще раз можно. Ртуть, окуп. А, нет, не окуп. Ну, почти окуп, ладно. Ну почти-почти. Близко-близко ходим. Это минус. 29 рублей хватает на иронический. Из иронического выпадает хрень. Продать все или оставить М? На М не окупает. Дэп 200. Не знаю, ты как думаешь. Не знаю, я обычно все продаю и иду до Талова. Но это типа я. Продавай. 103 рубля у нас еще за за 103. Опа, убийца нубов разблокировался. Поехали. Должен. Он должен выдавать. Понятно. Разбираешь, что? -нибудь? Если забираю, то хреново. А, не, нормально. Нормально. Опа, она понеслась. Блин, Продать? Блин, древесная гадюка, ладно, продавай. Не такой уж красивый скин. На балансе 226. Ой. Самая дешевая тут стоит сотку. Динамика. 115. Не сан Андреа. Ой, Вайсити, Вайсити, васити Путаю уже. 57 рублей. Вайсити слил. Нейронная сеть это минус. А, нет, это Окуп. Еще раз. Я долбил от кейс. О, уже 340 стоит. Пульс это Окуп. Раз. Укуп, даже два раза укуп. Минус два 20... А, у нихера, сейчас стоит. Окупает пока что, окупает. Продолжаем. Пока окупает. По минусам дает. Надо сваливать, значит. Первый минус можно сваливать. Кайл. Обожает, кейс не слишком на часто выдает. Не, не, не, не на фул. Гандюка. Гандюка. Детектив. Детектив должен выдать захоронение. Но ну, это призраки, понятно. 72 рубля, кстати. Хорошо а выгул. Да, Эксан Андерс откроем. Он же не окупил. Опа-на. 155 100. рублей. Нормально. Не, нас Ты не окупил. А, да, окупил два раза. Нас не окупил Вайсити. Нет, тогда тогда, ладно. Тогда не будем Вайсити сейчас. Так. Эко-раунд. Экоранд может выдать черный лотос. Фух. Минус 4 рубля. Баланс это минус еще 10 рублей. Давай мне, пожалуйста, городская опасность вот это плюс. Еще раз. 10 рублей пока купили. Она просто вокруг носа ходит туда-сюда. Статрек, песчаная будет возможно, окуп Минус 2 рубля всего лишь Продолжаем 6 рубка минусом с этого кейса Плюс Отлично, все мы окупили полностью этот кейс Полностью но ну, мы продолжаем дальше Баланс Ой, Статрек и револьверчик Он тут стоит приличных 1100 Статрек, бронзовая декорация, вот это неплохо Это окуп, окуп. По 2 рубля пополняется баланс мне нравится. Реликвия. Ой, фу. Ой, фу. Нагадил. Да, вот это мы сейчас в минус ушли. Кайл. Я просто нач... продолжаю долбить Кайла. Дискотехника. Окуп. Это причем неплохой окуп. Закрученный. Окуп. А, нет, нет, не нет. окуп. 50 рублей, Пожалуйста. подожди. Можно продать... Продаем дискотехнику? Да, я не пользуюсь маком. Южный парк, поехали. Фастом. Ой, каким кемфаст, быстро. Прям быстро крутим. Симфалийская птица. Фак. Фак, 105 рублей. Я бы сейчас на ваху забрал! <laughs> о, GTA 3 разблокировали ништяк. Ничего. GTA San Andreas. Смерч он выдал. городской бинь. 36 рублей, что-то слабовато. Очень слабо. За 25 рублей GTA 3 открываем. Поп шипучка это о. Два раза причем. Сто трех ворон. Сто двадцать рублей. Нормально окупил, слушай. Нормально, нормально. Продолжаем. Опа! Вот это понеслось. Ворона продадим? У нас да, уже есть пушка под... за Во... двести. Нормально идем. Готовая сити. Хочу открыть, попробовать вытащить что-нибудь годное. Азимов. Не, он дешевый, дешевый, дешевый, он закаленный, потёртый будет. Ладно, ладно, ладно. Почти я купил, почти я купил. Давай, давай, давай, давай. Ай, давай, минуса, давай. минуса, минуса, минуса, 56 рублей. Тварь. Нормально, нормально. Не паникуй, не паникуй. Давай, давай, давай, давай. Красный о -о -о. кварц. Продаем фаст, мы идем дальше. Капилляры по минусам дают. 309 рублей. У нас есть что-нибудь за 39. Да, есть ECROM. раунд. еще одну пушку. Надо еще одну хорошую пушку, прям. хорошую. Прозрачный Давай. полимер это 24 рубля. Ладно. Плоховато идет. 007. А купит, а купит. Отвечаю, а купит. Она купит. Должен купить. Нет, не окупил. Okay. Мы можем продать он Блин, сейчас... Так не хочется, так не хочется. Но он закаленный в боях, по сути. Я знаю его цену, он закаленный. Равно, типа. Ну типа да Давай, Ладно, он, видимо, значит, некрасивый будет. ладно. А южный красивая. парк Но тут в любом случае сотка выпадает, так что Можно продолжить Треугольник ТРЕУГОЛЬНИК О, на мать Треугольник Треугольник Треугольник Треугольник Треугольник как вот это сейчас хорошо дало, прям по сердечку, у меня сердце закололо. Треугольник. Что происходит? Окупился, окупился, окупился. Ты должен окупиться. Ой, какой контракт. Не, не сюда. Мне главное его не продать. Я, кстати, интерес факт, если мне даже выпадает X 2 я иду до X 3 Ну ладно, это твой аккаунт, я не буду ничего делать туда дальше. Черчешь негатив? Петух. Отлично. Хорошо идет! Хорошо идет! Отлично! Вообще идеально идет! Вообще крутизна! Боже мой! Ай по минусу дало. Ай по минусу дало. Все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, нормально это плюс, это надо дальше продолжать. ай яй яй яй яй яй, -яй. Плохо все. плоховато Нормально, у нас 40 рублей. Нормально. Нам не хватает чуть-чуть. Ланка лошает, кроме нормально будет. Он должен купить, он, он обязан купить. Он обязан купить. Пол позиция. М -м -м -м -м -м. Нормально, в ноль. А, нет, не в ноль, у нас 45 рублей. У нас хватает до Биг Стара. Влечная. Очень Влечная. хорошо Влечная. идет, очень хорошо идет. Надо купить, Надо, надо купить. Ай, закон накупает вроде. В 0 В 0 ноль, ноль. Ноль, ноль, ноль, ноль. Надо окупить а купить надо а купи. ай 30 я... рублей GTA 3 GTA 3 может вот дать да. у нас хорошо шла Хорошо шла Хорошо пошла 53 хорошо? рубля Хорошо? на балансе Вдвойне, вдвойне будет. Еще раз надо Надо отсюда вытаскивать Стрелковая дисциплина Это плюс должен быть Нет, это минус на... А, это плюс Плюс на 7 рублей даже Нормально идет? Капилляры это по минусу дает. Жалко, ну ладно. Еще раз можно минус, Пока минус 10. А хотя какой минус 10? У нас должен быть здесь плюс. Опять. опять Ладно, 35 рублей у нас есть в на балансе, 50 мы идем в рунический. Окупишь. А купил. А Окуп... купишь. Еще раз. Он окупил. Он должен окупить, он окупит. Смотри, горелка бунзена. 53 нормально окупил! идет. Говорю, окупил. Ты чё, какой радостный? Да боже, петух, за четыре сотни! Нервит дрянка, ай-яй-яй! Ладно, фастом! Ай, хреновый, едет! Ладно, медленно! Давай-ка мне, пожалуйста, синий кварц, хотя бы, нормально было. Ави-капилляры. Давай-ка попробуем, вот так вот сделаешь. Давай, да-да-да, давай попробуем. Обязан? Обязан? Не залетел. Давай. Хороший Давай залетит, был. залетит, залетит, залетит, залетит, залетит, не, не залетел. Я бы тебе предложил супер игру, но ты уже на радостях, ты откажешься? Я с петухом не играю, давай. Серьезно? Да. Поехали. Да ладно, зачем такой дорогой? Брифинг, fuck, fuck my dick every Ой, ой, как плохо, ой, как плохо, сейчас сердце стало опять закололо, только уже в плохую сторону. Сто трек первобытый заблизу! 275 нормально идет. Попил. На фул бабки. Поехали! Все ли ничего! Какие фулбабки? Какие фулбабки? Все ли ничего! Статрек закручен бросались. ФАК! 50 рублей, ладно, у нас еще есть попытки. Это еще не конец. Статрек апилляры. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вообще плохо идет. Вообще плохо идет. Очень плохо. Надо пушка отсюда хорошо забрать. 41. Это, Брейд. Это все что есть у нас? Все, что, у нас 45 рублей осталось. У меня Сержант! Вот, у меня голова кружится. 75! Продолжаем! Хорошо. На последнем вздыхании. Пульс! Бах, только! Да, на этот бах он не выпадет. Бабах, не выпадает. Миксара нормально. Сотка есть на балансе. Кайл! Кайл должен дать. Обязан. Он обязан дать. Проводник. Фак. 55 рублей. 51 точнее. Да такси в Пикачу. Поехали. Надо бы глок отсюда вытаскивать. Он меня трясет. Насрал он нам. Он прям насрал. почему-почему меня трясет? Звезд прошлое. Нормально. змейк Хреново. Бронзовая декорация. Хреново. Полная труба. 37. Меу. Нормально. Пучина. Нормально, нет, плохо. Плохо. Плохо. Очень плохо. Очень плохо. Плохо. Слушай, мы в минус уходим. Нормально. Плохо. Плохо. Нормально? Нормально. Идем биксер, открываем. Ой, боже. Если мы сейчас отсюда хоть что-то годное вы... выведем, и я просто в шоке буду. Ай, 24 рубля. Ай-яй-яй-яй-яй. Убили кое-кого. Но ты еще такой не полюбит. Брифинг. Слит. Хотя. Чем бы и нет. А че на 8-то? А, выше не даст. Он с трудом залетает. На самом-то деле. Восемь. Также идем на 16. Броня. Хороший прокрут. Хороший прокрут был. Ну ладно. Ну, в принципе, мы могли вывести. Да, ладно, ладно, ладно. Скоро будет тут вторая часть, если что, на это уже будет без него. Я с аккаунта не выйду, я потом сюда сам допну. Так что, ролик скоро. Давайте тут было кушать, типа того, да. Ты кто? Ты кто? <тит> я Вудю. Вудю, Вудю. <свят> ББ.